Привет всем! Заканчивается 2020 год. Сегодня 15 октября и началась движуха у DJI. Пошли слухи, что DJI готовит что-то интересное. В Фейсбуке началась активность на официальной странице DJI, как бы про Mavic Air 2. Они больше как бы стали предлагать, реклама пошла. И сегодня утром я увидел на странице DJI, что появились новые трехосевые гимблы на э, большие фотокамеры. Это DJI RSC-2 и DJI RC-2. Это большие гимблы для больших э, беззеркалок и, и зеркалок. И вот э, как и были э, сплетни такие пошли, что DJI что-то готовит новое. Первая птичка вылетела. Ну а мы ждем нашу птичку, которая должна называться DJI Osmo Pocket 2. И я хочу сделать такой обзор на как бы за прошедшее время, сколько я накупил всякого добра для этой камеры, какие аксессуары есть у меня. И я с вами сегодня хочу этим поделиться. Я эту камеру купил в начале декабря 2018 года. И сразу, когда только появились аксессуары, я приобрел этот комбо. Это держатель для камеры, который можно присоединить к, любой, к любому креплению стиля GoPro. Это Wi-Fi модуль, и это колесо контроллер джойстик. Эти все три аксессуара. Тот день, когда я покупал на, официальном, на официальной странице DJI а, стоили 99 долларов. Они столько стоят и сегодня, но на Алиэкспрессе можно купить и, и найти как бы отдельно эти. Эти аксессуары и можно найти немножко что-то подешевле. Этот аксессуар официально стоил примерно, по-моему, 52 доллара. Колесико тоже примерно 52 доллара стоило. А этот э, самый ненужный аксессуар от DJI, даже не помню сколько стоил. То ли 20, то ли сколько-то. У меня есть обзоры на эти на эти все аксессуары обзоры длинные, рассказываю. Но сегодня такой короткий тоже не получится. Но получится о многих-многих аксессуарах. И об э, моем использовании их э, э, с данной камерой. Так вот, это будет Osmo Pocket Kit. И начнем все по порядку. Колесо-контроллер тут уже как бы... Никого не удивишь. Это можно делать селфи одним нажатием. Это можно переключаться между tilt locket, FPV и follow модом. Это регулировка гимбла, но регулировка гимбла выборочно с приключением осей. То есть по горизонтали и переключаем по вертикали. Так вот. Колесо контроллер. Wi-Fi модуль. Wi-Fi модуль работает с программой DJI Mimo. Подключаем программу. Подключаем камеру. и коннектимся все камера подключилась и мы можем управлять здесь есть такой бы как виртуальный джойстик и вот пожалуйста мы управляем камерой гимблом по свайпам на экране можно переключаться режим Селфи, центровать камеру, делать старт записи, выбирать всякие настройки. Очень удобно, DJI MIMO программа все это делает без проблем. Все работает, все красиво и все идеально. Чтобы эту камеру поставить на штатив, или мы используем вот этот... Держатель оригинальный для камеры, но он очень неудобный, как я говорил, э с колесиком нельзя его включать, подключать к камере, приходится снимать колесико даже с этим переходником на телефон, который в комплекте находится с камерой под Android и под iOS, так что это тоже надо убирать. И тогда только вставляется камера в этот держатель, пристегивается, и тогда уже потом можно ставить на любое, как бы, крепление стиля GoPro, это делается легко, как и все камеры. в данном случае это держатель от PGI у него есть одна особенность не надо прикручивать болты просто вставил, повернул нажал, отрегулировал и полностью нажал крепится, крепится камера что неудобно с этим держателем как я уже говорил, он не дает, видите, он стоит сзади и не дает камере нормальным углом снимать в режиме селфи. Вот. Да, камера как бы и может настроиться на лицо, но, видите, такое как бы положение не очень естественное для, для съемки. Чтобы не покупать этот ненужный аксессуар, сторонние производители сделали много других аксессуаров, таких как держатели сбоку, например, вот такой. Это был самый первый держатель у меня, и он совсем неплохой. Он крепится вот, вот так. Тут уже можно крепить и снизу, и сверху, и уже здесь можно и оставить колесо контроллера без проблем и прикручивать вот на одну четверть резьбы, вот снизу, пожалуйста, затягиваем. Это другой трехногий от PGI Tech и вот камера выглядит вот так вот удобно, дешево и как бы не, состоит, не, не создает такие неудобства, как оригинальный держатель, так как уже не надо снимать это колесико можно ставить на, на штативы с одной четвертью резьбы если хотите чтобы обойтись без этого есть еще э, держатель как бы от Юланзи тоже неплохой у него уже есть снизу э, резьба одной четверти что должны были сделать сразу DJI с этой камерой с этим э, Wi-Fi модулем но они чего-то не продумали. И вот можно тоже вот так вот крепим нашу, наш этот модуль на наш штатив. И вот просто вытаскиваем, вставляем. Я всегда держу так его. И вставляем камеру. Но это не очень сильно надежно, так как если потрясете сильнее, рукой может камера упасть так она не падает нормально держится но как говорится чем черт не шутит здесь еще можно сразу подключить есть э, отверстие для usb type-c и можно подключить сразу на на зарядку и например вот у вас ручка с powerbank и вы вот идете вот снимаете вот так вот да и на телефоне там что-то подрегулировать такой сценарий. Если уже у вас имеется этот держатель оригинальный. Так как если вы покупали этот кит, э, э, он бы как получается, что немножко дешевле получается. И если уже у вас есть такой держатель, для него очень удобно. Э, чтобы крепить, э, надо такой удлинитель чтобы камеру крепим на этот удлинитель. И тогда уже вставляем в такую селфи-палку, зажимаем, отрегулируем, затягиваем. Все. Уже угол обзора уже получается более-менее такой, знаете, естественнее, не так, чтобы камера лежит. И она чуть ли не, не через свой этот корпус гле, э, смотрит на вас. Тут уже вот что должны были сделать DJI. Это сделать этот э, держатель сразу с креплением в этой стороне. Было бы все как бы намного удобнее и нормальнее. Тогда можно было здесь э, подключать. А так вот, вот такое решение э, с каким-то удлинителем выглядит вот так вот дальше эта камера не подключается к сторонним микрофонам только через вот такой переходник в то время этот переходник я ждал несколько месяцев а потом уже появился он я даже сейчас не помню сколько он стоил по моему то ли 35 долларов но только с ним работала камера. Всякие сторонние э, переходники от Type-C на 3,5 мм джек не работали. Просто-напросто просто они не работали. Э, я сам тоже на эти грабли наступил. Купил множество всяких э, переходников. Ни один не работал. И наконец-то вот, DJI выпустила вот такой вот. И он заработал. В данное время есть какие-то переходники уже сторонних производителей, но в то время это было невозможно купить что-то наподобие вот такого. Так пришлось покупать только оригинальный. И он работает неплохо. Он записывает моно, но вот тоже есть косяк, что всегда он записывает э, звук как бы снизу и очень сильно слышно шаги. Есть э, такие как бы уголки, переходники, так можно еще вот поставить э, под угол L, как бы так еще э, как бы решает ситуацию. Но опять же, еще получается одно соединение и как бы система. Становится не такой стабильный, как, как вот так вот. Так вот. Эта камера работает очень хорошо с микрофоном от DJI. Он называется FM15, по-моему. Он вот такой маленький, с поролоновой ветрозащитой. И вот я здесь на тот же микрофон надел мех. Очень-очень даже неплохо работает. Мне нравится. У меня есть тесты с, этой, с этим микрофоном. И в основном я теперь его вставляю на, на плечо. Когда езжу на велосипеде, вставляю на плечо и включаю на DJI Osmo Action камеру через переходник. Он стоит вот здесь. Вот я не... Не сильно большой специалист по звуку, но звук мне более-менее неплохой и устраивает. Так вот, эти микрофоны стоят примерно от 6 до, до 10 долларов тоже на просторах интернета. Следующий аксессуар это э, от стороннего производителя PGI Tech. A. Это держатель для телефона и для камеры, так как камера создана в стиле блогинга. И, и она коннектится вместе с телефоном вот по, такой, по такому разъему, по такому соединению. Но так держать немножко неудобно. Так вот мы вставляем камеру. С телефоном сюда и все красиво все прекрасно есть даже э, такие соединения других компаний такие держатели но у меня от пиджа и так как эта компания делает более менее качественные вещи они в цене дороже чем чем совсем дешевые какие-то, но, но, но, но как-то э, намного приятнее держать вещь от пиджай и TECH -а, чем от каких-то третьих сторонних производителей. Здесь есть резьба 1 четверть. Можно вставлять на на штатив. Опять же. Нажимаем и ставим камеру. Все. Камера на штативе. Можем ставить сюда микрофон. Можем ставить наверх, например, свет дополнительный. Это от Юландзи. Вот такой свет. Он немножко такой не рассеянный, но... Но вот если снимать себя вечером, у него есть раз, два, три, три э, мощности. И вот так на самый мощный, вот нет, четыре, четыре мощности у него, но меня он слепит. Так вот, здесь я еще приклеил, приклеил холодный башмак. Тоже для чего-нибудь, но это для, для другой камеры. Просто вот такие возможности с этим PJI-техо-держателем можно как бы для блогинга очень-очень даже удобно. Вот. Делаете угол и, пожалуйста, идете, снимаете. Сюда можно ставить даже и систему Road Wireless Go. Вот эту, на которую я сейчас сегодня записываю звук, сюда ставите ресивер, по проводу подключаете к переходнику, а уже микрофон уже у вас прикреплен и выходите, болтаете камеру туда-сюда, звук у вас остается как бы неизменным. Вещь удобная, так что. Кто э, делает блогинг, э, советую. Вещь точно хорошая. И он даже вот складывается э, в походе занимает вот столько места, пожалуйста. Вот столько занимает. Идем дальше. У камеры есть два микрофона один снизу другой здесь спереди и иногда бывает что если у вас нету такого переходника иногда бывает что на ветру задувает микрофоны так есть одно очень дешевое решение это стоит 2-3 доллара простая губка сделанная под размеры DJI осмо покета и вот пожалуйста вставляете в такой чехольчик и уже у вас закрыты микрофоны губкой и как бы можно уже на ветру снимать разговаривать вещи удобные снизу есть сделанное отверстие для подключения зарядки или того же опять же микрофона но тогда уже этот не нужен но в принципе да можно вот, подключить пауэрбанк и снимать, ходить удобно, дешево и как бы комфортно. Никаких шершаний на, на, на корпус не будет. 3 доллара на ли. Еще одно решение как держатель камеры, как чтобы вставить ее на э, крепление стиля GoPro это решение от Sony Life Sony Five не знаю как тут написано э, такой башмачок камера вставляется но э, я э, столкнулся с таким, что закрывается один микрофон и делается такое как бы эхо знаете когда э, ложите куху кружку и слышите эхо. Вот что-то похоже было, вот, когда вставлю камеру в этот. Так я сделал просто напросто здесь снизу сделал, где этот микрофон оригинальный, вот выходит. Я сделал просверлил отверстие и теперь как бы микрофон не загораживается и записывает звук более-менее, более-менее, все нормально, как, как бы как и должно записывать. Это тоже решение. 2-3 доллара, не знаю, может может 4, но недорого. Камера вставляется очень туго. Чтобы вытащить ее надо, не знаю, тряской камеру не выбросите. Это уже надо постараться, чтобы ее отсюда вытащить. Вот так вот. Следующее. Бленда очень хорошая вещь бленда она у нее здесь есть отверстие прямо вот под, это, под эту ножку пожалуйста смотрите и камера вставляется вот две ножки огибает эту заднюю часть гимбла и вот вставляется камера прямо прямо туда все видите получается такой бы как бленда и заодно э, можно камеру использовать, если делаете длинные таймлапсы, можно использовать как э, защиту от дождя. Камера э, сама не имеет э, никакой водозащиты, влагозащиты, но вот этот э, как бы э, зонтик поможет ей и при этом еще есть такой как бы лайфхак. Если вот, например, вы как турист ходите или оставляете камеру для длинного таймлапса, берете пакетик, э, отрезаете один угол и вставляете эту бленду на... Вот эта бленда прижимает как бы... Этот пакетик получается такое, как э, панч от дождя. И вот, ну, правда, здесь мой пакетик немножко такой. Но вот решение, пожалуйста. Включаем камеру. Да, немножко гимбл сам потяжелее поворачивается, но, но он поворачивается, и камера становится э, с какой-то более менее защитой от воды. Следующий DJI сделала кейс для этой камеры. Очень удобный кейс, все камера ложится в кейс, но когда выпустила эти аксессуары, этот кейс стал не нужен оригинальный, пришлось покупать для удобства вот такой. Кейс стороннего производителя и вот с этим кейсом, он стоил по моему 8-9 долларов, он вот выглядит вот так вот и уже камеру можно ставить вместе с этим колесом контроллера. Правда этот кейс был очень узкий, так я положил его в горячую кипящую воду. И немножко, когда пластмасс стал помягче, я его немножко растянул в ширину. Теперь камера вставляется как бы не туго. Вот, вот самая удобная вещь. Здесь есть две дырки для этого ремешка. И вот здесь есть тоже для зарядки снизу отверстие вещь очень удобная тех тем у которых есть колесо контроллера я э, советую приобрести действительно очень удобный кейс следующий фильтр для э, как бы сделать камеру намного э, шире углом так как здесь 80 градусов а с этим фильтром я точно не знаю, но, но если не ошибаюсь, получается то ли 120, то ли 100 градусов. Вот такой фильтр от Frivello. Не покупайте фильтры, не, не фильтры, а эти широкугольные насадки от ULANZI. Они очень размывают картинку. Это э, насадка от Frivello. Она немножко тоже такое дает размытие по, по бокам, но не такое критичное, как на, как на э, широкоугольной насадке от Уланзи. Уланзи даже сделала второе поколение. Я первое поколение э, было купил 0,5 называется как-то там. И в тот же день тестов ее потерял. И нисколько не жалею об этом. Но там качество было страшное. Картинка вся была мыльная. Этот тест есть у меня на канале. Можете найти. Называется широкоугольная насадка от Frevel. Еще есть у меня ND-фильтры. Тоже от Freewell. Frevel очень хорошая фирма. И у них... Эти все фильтры очень качественные, правда очень маленькие. Их надо как бы очень аккуратно брать, чтобы их не, не испачкать своими пальцами. Они на магнитиках. И просто вот, пожалуйста, прилипает. Тут немножко есть регулировка этого поляризации. Так, вы подключаете камеру к телефону или по, по этой по этому разъему и крутите поляризацию проверяете или вот подключаете камеру по проводу к телефону и берете аккуратно и крутите ваш этот фильтр это красное кольцо и оно э, убирает блики видео включил запись и вот теперь вот кручу смотрите как стекло меняется да вот теперь очень резко видно картинку а теперь блики. Так вот то же самое и на воде. Надо крутить, регулировать этот... Пожалуйста. Разница есть, да? Так вот. Вот такая как бы комитель с, с этими НД-фильтрами. Тут их у меня целых 8 штук, правда что неудобно, здесь очень маленькие записи на них, и уже надо как бы одевать для меня очки, чтобы я их видел. Вот я вам покажу на камеру, насколько большие записи, наверное сфокусируется ZV-1. Вот такие маленькие записи. Так, я взял это у нас CPL. Я взял э, здесь ручкой, на, написал какие, правда не очень видно здесь, шариковой ручкой написал какие фильтры где где я ложу чтобы было удобнее и и не было дискомфорта большого вот так вот они стоят 129 долларов по моему я бы был бы очень рад если еще оставили тот же стандарт на osmo pocket так как фильтры дорогие жалко после какого-то времени э когда DJI объявила, что будет селфи-палка. Наверное, через полгода вышла вот такая селфи-палка. Э -э она в комплектации была вот такая. Сама селфи-палка. Наверное, сантиметров может быть 80. 80. сантиметров семьдесят три но если до до низа туда 70 сантиметров длиной и здесь уже можно ставить э, телефон сюда можно ставить камеру камера уже регулируется под угол уже сделали крепление спереди а не, э, не сзади вот как как вначале Разница, видите, какая камера вставляется в пазы. Уже тоже никаких контроллеров, ничего не должно быть. Все, разъем должен быть пустым, так как здесь соединяется камера по этим. Вы видите, здесь есть контакты. И камера соединяется по этим контактам с управлением джойстика вставляется в пазы закрываем здесь я сделали э, холодный башмак тоже можно ставить этот э, без, беспроводную систему отрода например да сюда вставляете ресивер и сюда вставляете микрофон можете так можете с ресивером можете ставить Свет, это уже, как говорится, на ваше усмотрение холодный башмак один только. И вот уже, как вы видите, уже не сделали спереди крепление. Это уже, уже хорошо, уже удобно и как бы правильно э -э камера. Вот от такого угла до такого угла поворачивается можно ее крупить, крепить уже сделали и снизу резьбу одной четверти по моему в комплекте не было никакой три треноги но вот и можно теперь ставить телефон сюда можно ставить Wi-Fi модуль, и можно смотреть по телефону и уже управлять этими кнопками. Подключили камеру, подключили Wi-Fi, пожалуйста, Wi-Fi работает, Wi-Fi на, на камере, и можем управлять уже вот этим джойстиком, можем управлять всей, всей картиной, как бы одной рукой делаем селфи. Здесь есть две кнопки. Кнопка C1, C2. Их можно перепрограммировать на что вы хотите. Старт записи, функции. И я даже и не помню, для чего вот этот переключатель. Так вот. Но э, мне один подписчик задал вопрос, можно ли этой палкой пользоваться, и при этом не имея Wi-Fi модуля, как бы смотреть на телефоне по проводу, э, что смотрит камера. И я ему ответил: Я не знаю, я даже не задумался об этом, и вот сейчас как раз. Вам это продемонстрирую. Выключаем камеру. Снимаем Wi-Fi модуль. Это USB-C. Подключаем провод. И включаем камеру. Все камера показывает и камера управляется по джойстику уже не надо тапать по экрану вот например как вот с таким решением вы здесь тоже можете поставить камеру тоже можете поставить телефон и но уже управлять телефоном, э, камерой будете э, тапанием по, по экрану телефона. А здесь э, решение такое, что вы смотрите на, на телефон и управляете уже по джойстику, что намного как бы удобнее. У вас есть в доступе 4 кнопки и нажимаете запись, э, нажимаете на селфи переключаетесь между режимами на, на камере но уже как говорится у вас телефон работает только как монитор конечно можно и на нем как я говорю на любом штативчике но вот такое удобство о котором я сам не знал работает с этой оригинальной селфи палкой палка очень интересная она выдвигается на сантиметров а я говорил 70 сантиметров здесь обматываете провод и все все красиво все удобно как бы пожалуйста снимаем э, вперед смотрим уже на монитор можем снимать вниз можем снимать себя это уже как говорится на ваше усмотрение Можем э, как бы сделать трекинг лица. Камера будет следить за вами, никуда не убежит. Можете ставить на штатив. Это уже как, э, как вы придумаете ваше дело. И уже можно, как бы говорится, э, не иметь уже Wi-Fi модуля. Но вот удобство вот такое, что, что можно использовать даже оригинальную селфи-палку и, и управлять э, камерой с этим э, монитором. Здесь, как я говорил, можно поставить звук, звук на себе, и камерой туда-сюда звук у вас такой же самый. Э, так как я не пользуюсь монитором я этот держатель открутил есть шестигранник здесь есть под резиночкой отверстие черное правда не будет видно вытаскиваете эту резиночку откручиваете э, болтик и у вас остаются только маленькие вот эти две петли Петли маленькие остаются. Они не мешают. А так немножко, видите, немножко неудобно. Если вы снимаете без без телефона, вам надо откидывать этот. Он уже как бы мешает смотреть на камеру. Немножко как бы должно было, по идее, это все переворачиваться в другую сторону. И защелкиваться только снизу. Вот так вот. Раз. Перевернули этот. И раз. А кнопки у вас сверху тогда было бы продумано но как говорю диджей меня не слушает а могли бы я бы им дал много ценных советов дальше от пиджая есть крепление на лямку я использовал его но немножко Использовал вот с этим, э, с этим как бы, не знаю, как называть, держатель вставления, не знаю. Использовал вот так, вставил вот. На, на грудь к рюкзаку и камера, вот, направлял камеру вперед. Но когда вы идете, гимбол трясется, и он потихоньку, потихоньку, потихоньку отходит в сторону. Как бы вещь была бы удобная, просто от этой тряски, от шагов э, камера потихоньку уходит в сторону, и вы не замечаете, вы идете, и она уже снимает где-то там. Вот так вот. Тоже пиджай, тоже очень качественно. Здесь можно на несколько на такую толщину и на два зуба. По-моему, три зуба есть, да, на разную толщину. и вот здесь можно вот переставить на самый тонкий. Вот самая тонкая будет. Это сейчас внутри там миллиметр. И потом на миллиметра где-то и самые толстые вот если будет уже на на 8 миллиметров даже больше может вот такой вот он крутится вокруг но он его можно использовать и с другими камерами но в чем минус вот этих креплений на плечо эти все другие камеры они вот плечо немножко есть как бы не, не прямо под углом и камера стоит всегда смотрит туда и уже надо как бы вставлять в промежуток есть такой вот как бы вот такой на резьбе но уже надо еще один башмак и тогда на этот башмак уже ставим камеру, чтобы она поворачивалась. Ну, короче, система получается большая, уже она тяжелая, уже камера как бы падает с лямки, уже рюкзак должен быть загружен полностью, чтобы, чтобы камера не свисла вниз. Но, возможно, использовать вот угол такой и угол вверх-вниз, а в стороны. Такого угла нету, Так что, вот видите, на плече как лежит. Вам надо уже обязательно иметь... Сейчас. Вот смотрите, о чем я говорю. Эти крепления PGAI а намного удобнее, чем GoPro. Его вставил, повернул и нажал вниз. Все. Камеру уже не, не повернуть. Наполовину оборота как бы поднял. Ставил угол. Вот, видите, о чем я. Камеру можно так, можно вниз, но нельзя сюда. Так вот, чтобы повернуть сюда, уже надо э, дополнительное соединение, которое дает все это дело сделать. Так, что еще, чтобы не пропустить? Еще поговорю об этой палке. Селфи-палка. Она чуть длиннее чем это у нее есть у обеих есть ренога у нее есть магнитики пожалуйста вот притягивается на этой тоже есть магнитики тоже притягивается вот насколько они по высоте это будет Да, полностью вытянуто это будет от земли на штативе э, сантиметров 17 по центру это будет от земли то есть не 17 что я э, 37 а это будет уже 60 61 сантиметр почти два раза у этой есть держатель для телефона он не только разворачивается вот так вот и то же самое в комплекте идет этот резьба на одну четверть но вот я ее сегодня только получил покупал из Алиэкспресса и начнется сейчас э, танцы с буднами с Алиэкспрессом так как пожалуйста, я тут Гупро 9 подключу просто, чтобы вам показать здесь можно как бы разворачивать камеру на 360 градусов но этот механизм он люфтит вот если сейчас вот я поставлю камеру на штатив и посмотрите сколько люфтит этот механизм я уже снял на телефон как он люфтит и буду отсылать продавцу э пруфы и Возвращать деньги свои. Мне такого не надо. Так, вещь удобная, но, но только не с таким люфтом. Когда вы пойдете, например, будете снимать, и видите, она, это не дело. Вот. Видно вам, да? Вот так иногда пиджай тоже, тоже делает какой-то брак. А так очень, очень вещь хорошая, видите, можно поворачивать держатель так-так, под углом ставить, можно делать в инстаграм-режиме, вот видите, в горизонтальном режиме, но, как говорю, только не... Не с таким люфтом придется возвращать так на столе бардак как всегда по-моему рассказал про все вроде ничего не забыл так что все ставим палец вверх подписываемся колокола как всегда и ждем Osmo Pocket 2 и когда только она появится, я думаю, я ее получу на следующий день, так как у нас такие товары появляются очень быстро. И я попробую сделать на нее обзор. И на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Палец вверх, подписка и колокольчик. И чао, пока.